Оставались, это тоже пойдет так друзья всем привет сейчас сорвем одну игрушку и посмотрим а вот это Посмотрим, чем я занимаюсь. Вот такие груши. Уже аж ветки ломаешь. Это меня с этой стороны сарая. Там спрашивали, сколько я от забора отошел? Метров пять. отсюда вот я на гору поднимаюсь на песок и снимаю вам кажется что из этого с дрона просто он поднимаюсь на гору сейчас покажу чем я занимаюсь что делаю Я дома сам ну, все время почти сам жена на работе пять дней работает два дня дома вот здесь у меня была пшеница аж сюда ну почти до, до стола я уже подробил и оттуда начал брать специально убираю побольше мешки чтобы убрать мешки и потом когда уберу ну хотя бы за окно туда отеду. Надо сюда ставить вот эту большую крупорушку и делать ящик. Метра два. Это чтобы сюда дробить пшеницу. Это с этой стороны. С этой просто два ящика. И моя пер... крупорушка, которая переносится, которая поменьше. Тол два ящика. Там ячмень, горох, я там знаю. Ну разные виды кормовой. Кормовой базы. И вот у меня груша, прям возле колодеза. Но это сладче и мягче. Но она еще тоже не совсем спелая. Вот этот курятник надо убирать. Этот тестя старый курятник, его надо убрать. Я думал, в этом году убрать. Ну, а сейчас думаю, сетку, трубы, может, в этом году уберу. А сам курятник потом. Вот тот вагон 6 на 3 Туда я уже начинаю сносить корма другие. Я еще по чуть-чуть, короче, тарюсь кормами. Ну, я не показываю это на видео, но я тарюсь постоянно. Цены хорошие. И также насчет, вот у меня, допустим, маточное отделение, ну, то есть для свиноматок, родильное отделение. И мне пишут, Стас, тебе надо на щелях, на щелях надо сарай напротив или рядом, чтобы с маточника на доращивание и выращивать своих. Согласен, на где поставить. Я уже думал, у меня в голове есть такая задумка. Или вот этот снести, ну типа убрать его и сделать на щелях напротив близнец. Ну может просто наружный не такой профлист, не кирпичик. Близнец или туда под вдоль горы? Сделать сарай. Ну, этот, наверное, надо убрать. но это как в перспективах, но оно в голове у меня есть. Я уже примерно прикинул. Но я думаю так. Каштан, хоре. да, На. На. На. Не видит, где упал. Сейчас по запаху. Давайте по порядку. Сейчас я на данный момент занимаюсь вот этим сараем. Подемонтировал корыта. Их раз, два, три, четыре. И вот пятый отмачиваю. Пять корыт. Подемонтировал. Понаходил всякие уголки, полосы, трубочки. Вот такие вот полоски узенькие. И там у меня за вагоном возле сарая еще есть. Трубочки. И мне сейчас необходимо Поделать Мы тут уже все повычищали Клетки тоже повымывали Ну так, как могли Эту сторону Осталось вот эти две отмочить и вымыть Ну тоже жена занимается Я этим не занимаюсь У меня своей работы хватает И что я хочу Вот эти все трубочки Шинки Арматуринки поварить сюда Сейчас буду делать отъем из маточного сарая и вот сюда поварить, где большие проемы между трубками, поварить. Сюда, сюда, сюда, хотя бы вот сюда 3. Сюда на калитку 3. Туда там, по-моему, три-четыре. Эти пойдут. Ну а здесь, а здесь тоже надо переднюю часть, двери то не надо, и перегородку. Вот это что мне надо сделать до отъема. Отъем у нас, по-моему, уже на этих выходных. В субботу или воскресенье буду. Ну я потом засниму. их поросят в обезьяны заберем, посадим уже отдельные их. Они уже хорошо кушают предстарт. Им будет там месяц. Или месяц, или 31 день. Ну то есть вот так где-то. Заберем первые обезьяны, а потом еще два выводка выводка заберем чуть позже через неделю. И вот это мне все надо подготовить, поварить. Потом мы всей, всей своей семьей покрасим это все и и все и запускай. Ну воду воду я канистру и по елке то я сделаю, то такое. Короче, что получается у меня, то мне пишут что там по новому сараю по щелям, по щелям по новому сараю. Показывать пока нечего, потому что я сюда вообще не подходил. Вообще сюда не заходил и не подходил. Спрашивали размер вот этого сарая. Ширина метров пять с половиной. Это вот так, метров пять с половиной, а так, наверное, метров шесть. Да, где-то так. Это все я хочу демонтировать. Как я вообще хочу тут сделать? Я немного по-другому буду делать. Так сказать, для себя я делаю более упрощенную версию. Более упрощенная версия в чем она заключается? В том, что мне не надо делать пробку с этой ванны, перелив в основную яму, а потом с основной ямы типа качать, выкачивать и так дальше. Как я думаю? Я думаю, сделаю так. Просто что, ну как бы, я когда уже все поделаю по своем сараю, сделаю там освещение, все сделаю вот рядом сарай для отъема, чтобы я уже был более свободный, тогда я займусь этим потихоньку. Может быть, думаю, найму именно копать. Копать и вывозить. Надо аккуратно выкопать и вывезти, чтобы его во дворе земли это не было. Ну, то уже такое решим. Там уже... Время покажет. Как я думаю сделать? Выкапываю. Ну не знаю. Может быть на, на весь объем сарая выкопаю. Или же. Или же выкопаю с той стены полностью сюда. Здесь метра полтора оставлю. Где буду стоять кормушка? Вот здесь кормушка и здесь кормушка. Тут будет перегородка. Ну, то есть два разных выводка. Вот одна кормушка, допустим, гровер, а вторая кормушка. Старт. или та кормушка уже финиш а это будет гроза ну к примеру и метра полтора сделать где кормушка, чтобы когда высыпали там рассыпали, там знаю ну, чтобы был бетон, ровная поверхность а это все сделать на щелях сами щеля я сделаю так выкопаю эту ванну залью стены, сверху понятно щелевой пол и я не буду делать пробку, слив перелив, я с той стороны с обратной у меня ж подъезд есть, что сюда в торец сарая, что на ту сторону сарая. Я могу подъехать э, машиной машину И просто выкачать. Я сделаю тут большую ванну метра полтора. Глубиной полтора. Ну и вот так где-то. Застелю щелями. А оттуда сделаю такой типа вход снаружи. Трубы. Куда из машины... Швангу загнал и выкачивай. Наверное, одну один вход трубы сделал или два входа. С этой стороны. Ну, чтобы, наверное, один. Один вход и все. И прям с этой же ямы качать машиной. Что-то там не получилось с машиной. Вкинул фекальный насос, выкинул, на пески, оно быстро впитает. А делать мне вот этот пробку, перелив. где-то Перелил эту в канализацию и смысл и выкачивать с канализации. А так тут она набралась за месяц два-три. Машина приехала там 250 или 300 гривен. Выкачивай и все. Не выкачало за раз, два раза приехала выкачала и все за два раза. То есть сразу с этой ямы и выкачивать. Только выкачивать не, тут не надо ничего делать. Снаружи подъехал, там я выведу из ванны этой такая большая труба в диаметре 300 миллиметров или 350. И они будут туда торчать на улице. Эти две трубы, допустим, тут и тут. И с любой стороны подъехал, он загнал шлангу, выкачал, уехал, опять приехал, выкачал. Я думаю, так будет проще. Или даже самому выкачивать фекальным, то есть думаю вот так а посчитал, если сделать сливную яму канализации, кольца хотя бы двухметровые и глубина какая надо, если тут углубиться метра на полтора, а там еще надо больше углубиться, это расходы потянут где-то тысяч 15 только та яма, я так прикинул, но мне, ну не надо, смысл сделаю так, и когда я вот так сделаю, что прям непосредственно с этой ванны я посмотрю на Ситуацию здесь, как будет происходить откорм в этих сараях. Если мне понравится, и я буду довольный по этому сараю, по этим двум выводкам, тогда уже буду принимать решение, надо мне, не надо строить сарай-близнец напротив. Но это в будущем. Я уже даже и придумал, как мне там все сделать, как это, чтобы повторить типа, такой же сарай, но более проще. Это все я обдумываю. И также понятно, что пассора по я определюсь, когда сделай тут. Ну и хотелось бы, конечно, со временем построить ангар. Ангар тоже такой, хотя бы небольшой, 12 на 30, что-то такое. Легкая конструкция, чтобы металла пошло немного. Ну, то тоже в перспективах. Все по деньгам. Если будут финансы лишние, то будем что-то строить. В принципе, в принципе, я уже думал, если даже. Вот этот я сарай сделаю на щелях, и мне вот, допустим, там у меня в старом сарае какой-то десяток, штук 15 откармливается, и тут у меня там штук по, не знаю, по 12, по 13 в каждой клетке. В принципе, мне хватит, что мне? Плюс поросята, плюс откорм, плюс своя реализация, все до кучи, но, грубо говоря, жить можно. Может и не стоит, ну, я посмотрю, когда это все будет, и потом уже приму какие-то решения. Так тоже. Погоня а то больше, больше, больше, она ни к чему не приведет. Грубо говоря, и сейчас нормально. Живешь, хлеб есть, чай есть, ешь, что на хлеб намазать, что еще надо. Одеться, обуться тоже возможность есть. Живи-то, в жизни все вроде бы нормально, проблем никаких. А все время погоня за расширением тоже как бы, тут надо без фанатизма. Главное, чтобы вот это не переключить этот рубильник, мало, мало, мало. То есть мне и так, в принципе, все захватать. Но я посмотрю, если меня это все устроит, то, что вот тут будут на щелях откорм, там, ну, может, и в новом там какую-то клетку-две отдать на откорм. Может, и не надо будет строить, надо будет ангар только потому, чтобы не эту, не распределять эту пшеницу, горох, ячмень, вот это вот как сейчас у меня. То туда, то туда, то туда места не хватает, и по пиндюркам это все разкладываешь э, то есть вот так думаю а там не знаю как она будет что будет ну, но она время покажет если посмотрю то сделаю сделаю сарай на щелях в принципе идеи неплохие и было бы неплохо но я уже думал на щелях хотя бы штук на ну в районе 50 чтобы допустим на 4 клетки там по 15 голов или там по 15-20 голов то есть вот так. Это все я буду снимать. потолок вот эту всю доску сохраню. Она хорошая. Тут еще выперу, где что-то Хорошее тоже сохраню. А это все на отопление. На зиму, на новый сарай. Там поставим котел. И буду отапливать этими гвоздями. Тут нас полы поподрывать. Тоже доска дубовая. Ну понятно, что оно все плохое. Но на дрова пойдет. То есть вот так. Эту канистру возьму, вымою ее, шлангу вымою и пущу туда для маленьких поросят. То есть вот так все думаю. Ну, вот такие у меня планы. Поэтому сараю. Сначала доделаю то то а потом подойду к этому уже буду заниматься. Я не спешу, у меня нет там, быстрее давай, надо сюда ставить откорм. Не, я постепенно сам... Потихоньку-потихоньку все сделаю, потому что у меня там он есть на откорм, я уже поставил. В новом сарае пару клеток я могу выделить тоже на откорм. А пару клеток там в каждой клетке 6 квадратов. То есть вот у меня две клетки слева и справа. Они пустые, я их подделаю там или плитку, или шифер покручу. И можно туда ставить штук по 4, по 5 тоже на откорм. То есть хватит пока. Лишь бы хватило сил и возможности откармливать. Ну, по кормам, я говорю, я этот год затарился и еще продолжаю тариться. Сейчас тарюсь и пшеница, отходы, и ячмень, отходы, и горох. Это что сейчас у меня идет. Поэтому корму мне хватит с головой надо лишь бы только сил и желания этот поделаем сарай берем вот этот потолок делаем нормальные вытяжки тут и я думаю все будет ченчи нарем тут какая ситуация этот сарай строился первый а этот пристраивался этот сделанный ракушка внутри снаружи красный кирпич и тут только три стенки та стенка тем и также вот тут фронтон. Сейчас покажу вам. Получается фронтон. Он с этого сарая. Он фронтон. И дверка даже на чердак. С этого сарая. Поэтому мы так дверку и оставим туда на чердак, если надо будет. Я с этого сарая перелезу. А потолок все тут а вот это все уберем. И сделаем, повторим, как у меня на новом сарае. Такой, типа, трехгранная пирамидка. Вот так. Ну, а сейчас занимаюсь, ну, начну заниматься вот этим сараем. И оно покажет, что-то как. О, тут тоже было страшно, как и в том. Ну, сделали в свое время, не спеша. И теперь есть сарай. Это хороший, нормальный сарай с хорошими сливами, он канализация две дырочки, никогда ничего не забивалось, все хорошо. Канализация я даже не заглядывал туда, надо заглянуть, может, надо выкачивать Свет тут есть, розеточки, еще сюда кину два каких-то светильника на эту сторону, ну и все, и тут будет у меня поросята после отъема. Продал, что-то себе оставил и занимайся дальше ну я так думаю вот так вот так так вот так вот так тут -то у меня засыпаны опилки вот эта стенка того сарая это сарай первый построенный был а тот пристраивался а этот пристраивался вот видно это буква П пристроилась ну эту букву П и сделаем под щеля ну а там я говорю там потом посмотрим как и что вот так друзья поэтому как есть, все вот так показываю кто-то мне пишет по по сараю что ты там на щелях начал делать не начал, я все рассказал вот я думаю вот так Вот машина заехала канашку выкачивать, вон у меня канашка того сарая, вон с буржуйки труба, а здесь просто будет идти такая труба, ну вот даже возьмем по центру сарая, вот тут большой такой выход и туда прям щелевой пол, внутри в ванну, и он взял трубу туда вкинул, выкачал. И поехал. Смотрим, еще мало выкачал. Опять приехал, выкачал. Или сам выкинул. Тут у меня место есть. Куда заезжать? Куда выезжать? Да, кажется. Вот так. По новому сараю. Именно что касается нового сарая. Утром зашел, насыпал. Утром. Вечером зашел, насыпал и убрал. И все, я туда не захожу даже днем. И раз у два дня шланг вот это вот идет. Набираю в бак туда воду. Раз у двое суток. Вода еще есть, но я раз в двое суток набираю. Получается, мне там еще надо пробить скважину. В конце сарая пробить скважину, чтобы набирать в бак. И скважина может быть же пригодится для соседнего сарая, если будет в будущем. Пока перебиваю с накачал раз в двое суток и все. Вытяжки. Вытяжки тянут колоссально. Сегодня пробовал, двери закрыл. Открывать они всасывают. Вытяжки тянут так. Короче, вот так. Эти коры-то использую или на бункерной кормушке, или что-то такое, будем думать. Ну, короче, друзья, а такие дела. Как, как говорят, обо всем и ни о чем. Ну, я вам рассказал, как я смотрю дальше, шоу и как что хотелось бы сделать, что и как, на что посмотрю, так и сделаю, а там будем смотреть. Этот сарай рядом, что на щелях, с него первого начнем. Сделаем, посмотрю, как будет. Если мне очень понравится, я посмотрю, что действительно ничего не надо делать. Насыпать только корм и там подвести воду. И все, то пускай так и будет. С реализацией, с реализацией и самого мяса и сала проблем нету, поэтому бери работать, ну понятно, что не надо через счет перегибать, ой, мало-мало ну, так, чтобы хватало на все, да и все все, друзья, всем пока счастливо и всем удачи